Приветствую на канале Шарабара, а идею для данной темы мне подкинул сразу несколько человек с разным временным интервалом, но тем не менее. Сактор Великий, Пипин Короткий, Исторические фильмы и Инквизитор. Ребята, спасибо, что предложили данную тему, если мне память не изменяет, предложений было больше, но это те, кого я заметил первыми, кого сохранил и вот... Anyway, наконец-то пришло время рассмотреть, наверное, последнее из того, что не обозревали, виды оружия, то бишь метательное. Приступим. Основная задача оружия дальнего боя – это вести бой на расстоянии, не прибегая к непосредственному контакту. Вот так неожиданность, правда? Метательное холодное оружие появилось еще на заре истории человечества. Вероятно, им пользовались еще наши обезьяноподобные предки. Древнейшими видами метательного оружия являлись обычные палки и камни. Но первым настоящим оружием, которое можно было метнуть в противника, стало копье. Примерно 80 тысяч лет назад у копья появился каменный наконечник, а к палке размером поменьше был прикреплен массивный обработанный камень. Так был изобретен топор. Наскальные рисунки и раскопки археологов дают нам представление о том, каким было древнее метательное оружие. Чаще всего использовались легкие копья или метательные дубины. Они позволяли поражать добычу, которую не мог догнать охотник, или нанести повреждения противнику без ближнего боя с ним. Возможность поражения добычи на расстоянии резко снижала вероятность гибели или ранения охотника и расширяла ассортимент добычи. К тому же это оружие было универсальным, его можно было не только метать, но и в общем-то использовать в ближнем бою. Огромный прорыв в развитии метательного холодного оружия произошел после изобретения каменного топора и копья с каменным наконечником. Каменные топоры летели намного дальше, чем дубинки, а копья и вовсе пропивали тело животного или противника. Заметив, что для метания центр тяжести копья должен быть смещен к наконечнику, древние люди стали изготавливать копья такого типа. Хотя в то время копья не разделялись на метательные и для ближнего боя. Оружие было универсальным. Метание копий на более дальние дистанции стало возможным после изобретения так называемой копья-металки. Вскоре после ее изобретения появилось более совершенное метательное холодное оружие – лук. Луки являлись самым эффективным оружием, с помощью которого люди воевали и охотились долгие-долгие тысячи лет. Старинное ручное метательное оружие, которое использовалось в эпоху античности, отличалось большим разнообразием. Кроме различных луков, копий и дротиков, в Греции широко использовалась проща. Несмотря на невзрачный внешний вид, она являлась очень грозным оружием. Одно из африканских племен до сих пор ими пользуются. Исследования показали, что снаряд, выпущенный из данного оружия, летит с огромной скоростью. Чтобы вы понимали, скорость снаряда из пращи, выпущенная рукой современного пращника, достигает 190 км в час. Самые мощные виды луков в Древней Греции были у лучников скрита. Только они могли составить достойную конкуренцию балеарским прачникам. Обзор метательного оружия Древнего Рима следует начать с копий, которые назывались гаста. Именно от них и произошло название римских подразделений гастаты. Оно было трех видов, только легкое копье предназначалось исключительно для метания. Когда римские солдаты вместо гасты получили новые копья – пилумы, легкие метательные копья остались на вооружении у велитов – это римские застрельщики. Кроме традиционного метательного оружия, в армии римлян использовалось множество разновидностей боевых метательных машин – анагры, баллисты, катапульты, скорпионы. На Востоке же основным метательным оружием во все времена являлся лук. Восточный лук, в отличие от простого европейского, являлся сложным составным изделием. В связи с этим он отличался меньшим весом и размерами, хотя при этом обладал мощностью, которая на 30% превосходила, к примеру, знаменитые английские луки. Хотя азиатский лук являлся превосходным оружием, изготовить его было достаточно сложно, так как это требовало соблюдения большого количества технологических моментов. Средневековое метательное оружие отличалось большим разнообразием. Самым распространенным метательным оружием раннего средневековья являлись луки, которые чаще всего были простые, но встречались и композитные. Метательные копья. Кроме стандартных метательных копий, у франков было распространено копье типа ангон, которое являлся немного так модернизированной версией римского пилума. Ангон предназначался для тех же целей, что и Пилум. Он бросался в щит противника, заставляя его выбросить ставший тяжелым и неповоротливым щит. Арбалеты же появились примерно в 9 веке и сразу же завоевали звание оружия дьявола, так как арбалетный болт пробивал рыцарские доспехи. Несмотря на неодобрение Ватикана, рыцари быстро оценили преимущество данного оружия. К сожалению, все-таки скорострельность оставляла желать лучшего, поэтому луки считались более эффективным оружием. Какова же классификация метательного оружия? Существует несколько видов классификаций. Все они основаны на особенностях его конструкции и применения. Можно классифицировать все метательное оружие на две категории по принципу применения силы: мускульную и механическую. Мускульное оружие работает за счет мышечной силы человека при непосредственном контакте с оружием. В эту категорию входят топоры, ножи, дротики, копья, сакены, сюрикены, стрелки. Эту категорию, в свою очередь, можно разделить на два подтипа: метательное оружие предназначено для метания, но при необходимости может быть применено для ближнего боя. Его можно классифицировать по количеству компонентов которые входят в его состав то есть однокомпонентные это метательные копии ножи топоры и многокомпонентные проща рогат карбалет лук духовая трубка а также условно метательное оружие оно предназначено для ближнего боя но при необходимости можно применять для метания то есть это молот топор боевой нож. Механическое оружие. Для метания снаряда применяются вспомогательные приспособления, работающие в качестве рычагов или за счет эластичных свойств дерева и животных волокон. Это лук, проща, болос, арбалет, пиметалка и все виды пороховой артиллерии, то есть требюшет, баллисты, катапульты, анагры и все другие. И перейдем к видам метательного оружия. Дать развернутое описание всех или хотя бы большинства видов холодного метательного оружия сложно, ибо их список огромен. Так что ограничимся только несколькими видами наиболее распространенного и любопытного метательного оружия. Метательные ножи. Особенностью их конструкции служит материал. Зачастую они выполнены в виде цельнометаллического изделия. Фактически это сбалансированная пластина или пруд из металла, заостренный с одной или с обеих сторон. Клинки таких ножей выполняются из незакаленной стали. Это нужно для того, чтобы клинки не ломались при ударе от твердой поверхности. Баланс ножа сдвинут к острию, отчего клинки этих ножей часто имеют листовидную форму. Но это чаще всего комбинированные экземпляры, предназначенные в том числе и для утилитарного использования. Сюрикены – это японское метательное оружие. Сюрикенами часто называют в те самые смертоносные летающие звездочки, когда упоминается древний японский спецназ – ниндзя. Хотя, конечно, да-да-да, я знаю, что правильнее их называть синоби, ну, щеноби, как-то так это должно звучать. Но кого это волнует? Двигаемся дальше. Но эта формулировка ошибочна. Сюрикены – это метательные клинки, имеющие собственную обширную типовую группу. Зачастую они выполнены в виде предметов быта, что позволяло их маскировать под одеждой или среди обычных вещей. Это клинки в виде гвоздей, монет и другого многообразия предметов, встречающихся вокруг старинного метателя. Огромной популярностью в Японии пользовались сюрикены в виде стрелок. И именно метательные стрелки, пришедшие в Японию из Китая, стали прототипом знаменитой звезды «Ниндзя». Чакра – интересное восточное древнее метательное оружие, индийская чакра. Оно представляло собой железное кольцо диаметром до 30 см и толщиной пластины до 5 мм, внешний край которого был заточен, а внутренний – тупой. Раскручивается пальцами изнутри и запускается в толпу легко бронированных, а лучше вообще условно голых, врагов. Перед боем чакры навешивали на руки или накидывали на остроконечный колпак. Боевая дальность полета достигает 50 метров. В отличие от японских сюрикенов, это оружие использовалось открыто, в основном на полях сражений. Владели чакры лишь самые умелые войны благородного происхождения, изучающие это искусство с детских лет. Неумелый воин боялся использовать чакру, так как в случае рукозадости она представляла большую опасность для своего владельца. Бумеранг. Считается, что это оружие является дальнейшим развитием метательной палицы. Бумеранг и сегодня используется австралийскими аборигенами. Это изогнутая и уплощенная деревянная палка, которая в полете быстро вращается. Именно за счет вращения бумеранг способен пролетать значительно большее расстояние, чем обычная палец, и может наносить противнику серьезные раны. Кроме того, при определенной старовке можно метать бумеранг так, чтобы он возвращался к своему владельцу, если, конечно же, в полете он не поражает цель. Тогда не судьба. Боевой топор Боевые топоры и ножи значительно отличаются от своих метательных собратьев. При хорошей тренировке в метании, эффективно можно запускать и топор для рубки дров. Боевой топор тяжелее метательного, за счет чего имеет большое преимущество и недостаток в то же время. Такое оружие бросается тяжелее и летит оно медленнее. Но ударно-пробивная сила – мое почтение. Боевой нож в отличие от метательного, не подходит для бросков. Баланс хорошего боевого ножа смещен к рукояти, что позволяет увереннее оперировать им в ближнем бою. Клинок боевого ножа имеет закалку. При попадании в кость или в камень существует большая вероятность остаться без своего боевого товарища. Но тем не менее его можно метнуть в противника, но только в том случае, если нет более подходящих вариантов для победы. Копье изначально использовалось как для метания, так и для ближнего боя боя, например, с улица. В дальнейшем копья разделились на два типа, предназначенные только для метания – это дротики и пилумы. Копья и пики предназначены только для рукопашного боя. Они отличались как наконечниками, так и древками. Проща. Это веревка или ремень, в который вшит держатель для снарядов, или витая корзиночка. В это место вкладывается снаряд. Проща раскручивается над головой или сбоку метателя, и снаряд запускается в друга. Один конец прощи имеет петлю которую продевается рука пращика а за второй он удерживает прощу при раскрутке и отпускает именно его прицельная стрельба возможна на расстоянии 70 метров а тяжелый снаряд является очень серьезным оружием у римлян в качестве снаряда использовался свинцовый шар а у инков золотой в основном использовали круглые обтесанные камни был особенно популярен в античности, хотя использовали ее и в средневековой Европе. Проща – это один из немногих видов холодного оружия, которое практически не изменилось за все время своего существования. Наиболее известными были пращники с Балиарских островов, которые в качестве наемников служили в армиях Карфагена и Рима. После падения Рима свинцовые ядра вышли из употребления, так как стоили слишком дорого. Чокону имеет вид обычного арбалета, но сверху установлен деревянный, реже металлический магазин. Сверху засыпаются снаряды и стрелку остается только заводить тетиву и стрелять. Скорострельность получается гораздо больше, чем у своих аналогов. Интересный факт. Последнее боевое применение было в Японо-Китайскую войну в 1894-1995 годах. Работает рычагом, усиливающим мышечную энергию человека при метании снаряда лук и арбалет эти два оружия известны всем арбалет был изобретен позднее требовал меньше физических сил для стрельбы и соответственно для подготовки стрелка требовалось меньше времени был точнее и эффективнее пробивал броню но скорострельность оставляла желать лучшего заострять внимание на них не будем, ибо на канале есть соответствующие видео по каждому из этих оружий, так что если вы их еще не видели после данного ролика, посмотрите, а пока продолжим. Копьеметалка металку в широком масштабе стали применять римляне, у которых свой вид на ведение войны. Оружейный арсенал копий был многообразен и для их использования по назначению вошло в обиход такая нехитроумное приспособление. Дротик это, по сути, уменьшенное копье, предназначенное исключительно для метания. В качестве боевого и охотничьего оружия их использовали воины различных народов, начиная с древнейших времен. На Руси дротики назывались с улицами. Наиболее известным является римский пилум, который, правда, нередко относят к копьям. Его масса могла достигать 3 килограмм. Таким тяжелым оружием можно было пробить серьезные доспехи. Пилум при попадании в щит застревал в нем, вынуждая противника опустить его дротики весили 200-300 грамм и нередко использовались с копьеметалкой. Томагавк. Оружие североамериканских индейцев и самый известный метательный топор. Изначально томагавки изготавливались из камня, потом индейцы стали использовать и металлические топорики. Они получали их от европейских колонистов. Следует отметить, что томагавк обычно использовался в качестве оружия ближнего боя. В реальной схватке бросали его крайне редко. Также следует заметить, что боевой топор метался, как правило, только в спину убегающему противнику, так как от летящего топора... Можно было легко увернуться. Если же индейский воин не имел другого оружия, кроме стального томогавка, он его не метал. Хербат — Это европейский цельнометаллический метательный топор. Он не имел топорища, древка. В общепринятом смысле этого понятия и вырубывался, ну либо выковывался из одного куска металла. Хербат обычно имел два острия – на обухе и сверху. К тому же его рукоять также была заточенной. Поэтому такое оружие поражало противника любой своей частью. Так же, как чакра или Сюрикен. Этот топор можно было использовать и в ближнем бою. С появлением же огнестрельного оружия – видео есть на канале – метательное оружие постепенно утратило свое значение. Такие вот дела. Еще раз всем спасибо за предложенную тему по метательному оружию. Я сделаю. Наконец-то. Не прошло и много, много времени прошло. Да. Кто познал жизни, тот не спешит. Я ее, конечно, не познал, но уже не спешу. На сим позвольте откланяться, ставьте, пиши подписывайтесь, делитесь. Все как обычно, все как всегда и счастливо.